Всем привет! Сегодня я расскажу про необходимую вещь для каждого фотографа. Это штатив. Штатив должен обладать достаточной высотой, надежностью и устойчивостью. В данном штативе очень удобное крепление для камеры, которое легко снимается и ставится на место. Благодаря регулировке наклона можно снимать под углом и делать вертикальные кадры. В комплекте идет инструкция на английском языке, в которой описаны все функции, а также чехол для переноски. Еще один большой плюс – это прорезиненные устойчивые ножки, а также крюк, на который можно подвешивать грузы и тем самым укреплять положение штатива. Общая высота около 143 см. Все сделано качественно, соответствует картинкам и описанию продавца. Штатив без труда выдерживает мой Canon 6D.